Друзья, всем привет! Приехали на авторынок, зеленый угол. Сегодня забираем несколько автомобилей. Покажу, что покупают, в каком состоянии. Приехали на стояночку, то есть вот этот автомобиль у нас n -Wagon. Видите, в каком он состоянии. Он не идеальный. Требуется, скажем так, ремонтные работы, подкрасы. Но к нему вернемся чуть позже. В данный момент за него переводятся деньги. Вот, часть перевели, часть ждем. Пока заберем другой автомобиль. Я вам про них немного расскажу, что это за автомобили. У нас, видимо, тут репетиция идет перед 9 мая. Самолеты летают. А сейчас будем забирать. Ну, давайте уже подойдем к автомобилю. Я вам покажу, что мы будем забирать. Видите, летят. Ребят, первый автомобиль это Suzuki Solio, синий цвет. Автомобиль 2016 года выпуска. 4 ВД стоимостью 760 тысяч рублей. Автомобиль аукционный В каких-то жестких авариях он не был Да и в принципе вообще в авариях он не был Да, у него есть подкрасы, но незначительные Аукционный лист, окрас, крышки, багажника Пробег на автомобиле 120 тысяч Это нормальный пробег для японского автомобиля 4WD, двигатель 1.2 Автомобиль на литье, на хорошей летней резине Гибрид, такой насыщенный цвет Поверьте, на таком автомобиле вы будете выделяться из, из потока автомобиля. С Олео, такой приближенный автомобильчик. Ой, как вам сказать-то? Ну, это не то, что минивэн, да, это э, ближе к семейству кейкаров. Но, тем не менее, по размерам, по ширине, по длине, да, в принципе, по всем габаритам, да, он больше кейкаров. У него нереально огромный и удобный салон. Неплохое, как бы, неплохое качество обивки сидений, всевозможные полочки, бардачки, подстаканники, автомобиль на климат-контроле. Левая дверь идет электро, бесключевой доступ. Сзади сиденья знаете, как диванчиком идут, сидения они раздельные, то есть двигаются вперед-назад. Посмотрите, сколько места на втором ряду сидений. Да, можно вот так присесть, посмотреть, на меня очень много места, очень много. вот Далее, значит Так, звоночек поступает Дверь электро, как я сказал Багажное отделение Посмотрите, внешний вид автомобиля С задней части по заду да? Камеры заднего вида есть Дальше Ну, как я уже сказал, задние сиденья у нас Двигаются, да, что В принципе, очень удобно Можно увеличить багажник Вот таким вот образом Двойное Одно здесь Ремкомплект. Все, это есть. Да, сзади идет пластик. Пластик идет практически во всех автомобилях по ну, именно по багажному отделению. Есть комплектация бандит, это модная комплектация, но ценник на бандитов, конечно, идет намного-намного выше. Здесь тканева обивка под колонка, сиденья регулируется по высоте. Ездит вперед, назад. Отключение всевозможных систем. Туманночки ставили здесь. Кнопка старт. Стоп. Мультируля нет, руль идет обычный, пластиковый, печечка на климате, видите, климат контролируется здесь. А на климате, конечно, автомобили смотрятся намного посерьезнее, да, и посимпатичнее. Место здесь, ну я как обычно люблю сидушку задрать наверх. Места довольно много в автомобиле, то есть я чувствую себя комфортно. Панелька, ну сейчас поедем, поговорим в дороге. Ну мы забираем с вами следующий автомобиль кстати поднялся очень сильный ветер не знаю что будет со звуком Итак, это Toyota SIENTA автомобиль 2016 года выпуска, не гибридная версия в такой в средней комплектации, это не подбор автомобиля это штучный осмотр автомобилей, для подписчика смотрел несколько автомобилей и он остановил выбор на данной версии, так как видите это белый цвет, штатное литье летняя резина. Сейчас немножко а, покажу вам автомобиль. Но прежде... То есть при покупке автомобиля по документам мы, наверное, сядем в автомобиль. Я вам расскажу. Но на следующем автомобиле, на инвагоне, Да, инвагон будем забирать сегодня, который я вам в начале видео показывал. А, сверяется номер двигателя, сверяется номер кузова. Напоминаю, номер двигателя находится на двигателе. Номер кузова. У японского автомобиля есть шильдик дублирующая табличка номера кузова вот она и есть непосредственно сам номер кузова на всех автомобилях он расположен а, в разных местах либо это под капотное пространство да под какой-то там крышечкой либо вот а, на планке выбит либо под водительским сиденьем. данный автомобиль а, бальный он целый он не идеальный в плане а, родной краски у него есть окрас по левой стороне небольшой были какие-то там царапины Итак, багажное отделение. Смотрите, вот чем мне нравится данный автомобиль. Я постоянно говорю об этом всем. Третий ряд сидений прячется под второй ряд сидений. Кто об этом не знает, приходит, есть такие еще автомобили, где вот пол, да, японец сели, такой коврик здесь интересненький. И многие даже просто могут и не догадаться, что автомобиль это мини-вэн, у которого три ряда сидений. Темный салон. Что очень хорошо, по крайней мере для меня, мне очень нравятся темные салоны. Вот таким образом раскладывается у нас все это дело. По месту рекламировать не буду, места в автомобиле очень много, сидеть удобно, сидеть комфортно, головой не бьюсь. Все отлично, сзади у нас есть подсветка, вот ГЛОНАСС, а, проход. Ну, опять же, допустим, я бы вот это место занял бы чем-нибудь другим. Ну, вот честно, нафига вот этот проход здесь нужен? Взрослые не будут лазить туда, вперед-назад. Так, э, в данный момент происходит передача денег, процесс передачи денег. Кстати, ребят, э, в последнее время все сложнее и сложнее становится по части перевода денег. Вот, сейчас заведем, пускай пока греется. Два ключа автомобиля идет. Э, кнопка старый стоп. Получается за последние два дня два автомобиля. Не куплено по той причине, потому что продавцы не принимают деньги. Это Исис. Хороший, кстати, Исис. Под, по-моему, 880 тысяч он стоил. Там под соточку пробег. 4 балла кузов, кузов целый. Вот, нормальная такая комплектация. И еще одна Сиента Вот, но вы поймете, что на себя я деньги взять эти не могу. Да, то есть 1 миллион, там 2 миллион. Ну и продавцы тоже, как бы, короче говоря, все хотят наличку. То же самое касается и Кто приезжает за автомобилями Там позвонили, Саня, как будут вот ехать? там а продавцы деньги на карту берут? Нет? Ребят, э, приезжайте с наличкой То есть если вы боитесь с наличкой ехать А я тут давным-давно уже Бандитов нету, никто ничего не ворует Никто никого не обманывает э, Приезжайте во Владивосток Во Владивостоке снимайте деньги То есть я так понимаю, скорее всего У большинства людей деньги на Сбербанке Если у вас что-то не получается Я вам подскажу как снять? Потому что по картам, ну, допустим, основная карта, да, которой пользуются россияне, скажем так, это 150 тысяч лимит через банкомат и 150 тысяч лимит через операторов в сутки. Есть э, всевозможные лазейки, да, как можно снять деньги, там, и 500 тысяч за раз, и миллион, и 2, и 3 миллиона. Вот, поэтому вот такая вот проблемка. Итак, автомобиль на климат-контроле, управление э, центральной панелью. Мультируль, две электродвери, туманки ставили здесь, айстоп, антиюз, кнопка старт, корректор фар, подстаканник имеется в очень удобном месте. Мне нравится, что находится здесь. Вот есть подогрев водительского сидения, подогрев пассажирского сидения. Два, два режима. А, аукционного листа, по-моему, автомобиля нет, но он бальный. Аукционник проверяли по статистике. Все все бьется. Камера заднего вида такая, простенькая. Вариатор. Ну, в принципе, все по стандарту, все как обычно. Руль идет кожаный у автомобиля. По передней части места тоже довольно-таки много. Двигатель полтора литра. Коробка передач устанавливается здесь вариатор. Довольно-таки ну, на самом деле это неплохие автомобили, именно Сиента. Многие, когда решаются купить такой автомобиль, у них стоит выбор либо сиента, либо фрит свежий, но фрит свежий, он будет э, подороже то есть если вот это сиента, сколько я сказал 900 э, 970 да, она ну, по-моему стоит, сейчас я еще раз посмотрю то нормальный фрит там меньше, наверное, ляма к нему какого ляма? миллион 150 000. нормальный фрит, меньше не подходи 940 тысяч стоит данный автомобиль, да, полтора литра он 109 лошадиных сил а, Пробег, как я уже говорил, 100 тысяч. Вот, видите? Ну и кстати, что касается пробегов, да, вот, э, вот эти под, наши подписчики, подписчики смотрели с маленькими пробегами автомобиля, да, там 20 тысяч, 25, там, 15 тысяч. А, ну, хочется все же целый автомобиль. Но поймите, такая сиента с пробегом, там, допустим, 20 тысяч, да, целая по кузову, но она будет стоить очень-очень дорого. Вот. А вот как только посмотрели автомобиль с пробегом 100 тысяч, сразу с первого раза попали на хороший, нормальный, достойный автомобиль. Что касается пробега 100 тысяч, да, 104 тысячи, Для японского автомобиля это... Ну, это не пробег, ребят. При должном обслуживании автомобиль проходит еще 3 раза по 100 тысяч, а то и больше. Ладно, сейчас дожидаемся перевода денег продавец, кстати, выходит, видимо, деньги пришли. Гоним в транспортную компанию и забираем еще один автомобиль. Кстати, ребят, вот он, этот Исис, про которого я говорил. Автомобиль продается 10-й год, аукцион 4 балла, пробег 80 тысяч на автомобиле. Он клевый, он целый, в неплохой комплектации, в хорошем состоянии, с нормальным адекватным пробегом автомобиль передний привод двигатель 18 полноценный такой семейный минивенчик естественно он закрыт мультируль у него кожаный руль естественно у него климат темный салон в общем достойный вариант для покупки автомобиля Добрались мы все-таки до вот этого автомобиля. Это Honda n -Wagon. Сложно было его выкупить. Реально, ребят, сложно. Несколько дней пытались. Но вот, вот оно свершилось. Итак, N-Wagon 2014 год, 07. 370 тысяч рублей. Удивитесь вы, спроситесь вы, почему такая цена, ребят? Потому что машина требует внимания. Автомобиль пришел так, как он есть. Он требует покраски. Кто-то будет красить, кто-то не будет красить. Но я думаю, то, что в любом случае покраска на данном автомобиле производиться будет. Да? А дверь, дверь, крыло, крыша. Этого никто не скрывает. Что есть, то есть. В таком, в таком состоянии автомобиль продается. Плюсы. Цена, пробег. Неплохая комплектация у данного автомобиля. Ну, Естественно, инваган в комплектации Custom будет стоить намного дороже. Вот это, ну, видите, на камеру особо много не передать. То есть, допустим, по факту крыло, спойлер целое, крышка багажника целая. Это просто скотч. У автомобиля сел аккумулятор. Сейчас будем его прикуривать. Двигателем никто не занимался. Вот в каком он состоянии пришел, в таком состоянии. Он есть, его тут никто не мыл, не отмывал, не намывал. Двигатель сухой, что сверху что снизу. Вот в таком они состоянии да, приходят. То есть есть какие-то рыжики. Ребят, все это устраняется. Не в плане там подкраски, да. Грубо говоря, стирается. Ну, давайте сейчас прикурим автомобиль. Покажу вам салон и обещал рассказать по документам, да, что что у нас идет с документами на автомобиль. Ипонец поставил фигню какую-то дворника. Ага, закрыто вон автомобиль. 370 тысяч рублей. Кейкар, один из самых самых популярных кейкаров на планете Земля. Так, ну вот забрали автомобиль, давайте немножко поподробнее рассмотрим, да, его. Инваган, 2014 год, комплектация Кастум, стоимость автомобиля 370 тысяч рублей, пробег на автомобиле 70 тысяч километров. Кастум это самый самый такой самая популярная комплектация. Понятно, соотношение цена-качество, пробег. Требуется покраска, как я уже и говорил. Деталей Ни одной, ни две Ну, как бы Скажем так, новый хозяин уже будет разбираться Сам решать. да, что ему красит, что ему не красить Внешний вид, фары линзованные а, Установлены туманочки По бокам идет обвес Повторители, бесключевой доступ Штатное литье, колеса установлены На 14 а, Размер у нас идет 155-65 На 14 Довольно неплохой, как бы, у него Ну, не то, что клиренс, да, именно Дорожный просвет, сзади спойлер, дворника нет Интересного плана стопори а, Ну, конечно, свежий кузов, да, он поинтереснее уже Будет смотреться Как бы, смотрится он, в принципе, так же Но есть такие По салончику незначительные изменения И по... А, ну, короче говоря, надо посмотреть Так, ну давайте начнем Смотрите, вот багажное отделение, да Оно у нас раскладывается Вот таким образом Видите, блин, ужасный ветер на улице, аж... Уши надуло я не знаю что будет со звуком возможно даже видео это не выйдет вот смотрите в данный момент в данный момент сиденья второго ряда отодвинуты до конца смотрите сколько места здесь Кейкар Кар 07 очень удобно что Спинки второго ряда, они складываются по отдельности. Таким образом. Арбэги в стойках, подсветка, ручки. Блин, ну как же здесь много места все-таки. а. Сам шок, если честно. Багажник. При сдвинутом втором ряде до конца вот такой, такой объем. Подвинули, увеличился. Да, но уже много сказано как бы о этих автомобилях, да, какие они клевые, какие они модные. Самый популярный кейкар, наверное, страна Россия, да. Итак, смотрите. Значит, по документам при покупке автомобиля идет ПТС, СБГТС, там ГТД, ТПО, копия паспорта продавца. В принципе, по факту, да, чтобы поставить автомобиль на учет, вам нужно ПТС, это электронная выписка. Раньше была ПТС, одна бумажка. Вот сейчас все вот эти данные перенесли вот сюда. Здесь указаны все данные автомобиля. ТПО да, идет, а, идет копия паспорта продавца, не продавца а физика на того, на кого растаможен автомобиль идет СБКТС. По факту, по факту. Чтобы поставить машину на учет, вам нужно только вот КТС. ну естественно пройти техосмотр, сделать страховочку, заплатить госпошлину, а, что там еще, в принципе, в принципе все да но все хотят чтобы был весь комплект документов мы тоже за это как составляется договор купли продажи все очень просто если вы сами покупаете авто если вы приехали на авторинах зеленый угол идете вам его пишут 500-1000 рублей я даже не знаю сколько он стоит если честно если вы получаете автомобиль либо там денег не хотите платить с интернета скачиваете договор абсолютно в любой форме сами его заполняете Продавец это физик, все данные у вас есть, данные физика указаны либо в копии паспорта, либо в СБКТС, вот они вот здесь есть, договор заполнили, а, ну и продавец, ой продавец и покупатель это собственно вы, все договорочка у вас есть, допустим вот, допустим вы получаете, а камера привода стоит, допустим вы с другого города получаете автомобиль, вот у вас весь комплект документов. Все. Договор сделали, дату указали, все указали. Сумму указали. Сумма это отдельный разговор. Да, по э, написанию в договоре по телефончику. Кого надо, проконсультирую. А, сделали, прошли техосмотр у себя в городе. Сделали страховку, записались в ГАИ на госуслугах. Заполнили заявление, заплатили госпошлину. Через госуслуги, по-моему, подешевле на 30% не знаю как по России, у нас пошлина по-моему, по-моему, ребят, 2850 это за беспробежный автомобиль, за автомобиль, который без номеров вот, и все, и смело в ГАИ, то есть любой автомобиль да, с правым рулем, он встает на учет при том случае, если это не какой-нибудь конструктор, надпил, надгрыз, или еще что-нибудь вот, поэтому, ребят, на сегодня будем заканчивать, да, тут о машине не вижу смысла разговаривать уже многое было сказано про эти автомобили кому интересен канал подписываемся не забываем ставить обязательно свои пальцы вверх вот будете в курсе всех новостей автомобильного рынка самого большого автомобильного рынка в стране вот. и кому нужна помощь пишите звоните обращайтесь телефон указан под каждым видео и в описании канала также есть инстаграм называется автоподбор 25 вот и еще ну конечно мало кто досматривает до конца до да, каждое видео но хотел в начале видео сказать кстати вот к тому моменту но настоящие подписчики кто смотрит видео целиком поймут а, многие там пишут вот надо то снять надо это снять ты там то неправильно сказал ребят вот э, реально возьмите камеру попробуйте поснимать вот я когда хочу что-то снять, я в голове мыслью себя прокручиваю. Да, я вот сейчас приду, я буду снимать это, это, это. И вот это я обязательно скажу. Главное не забудь про это. Но по факту оно получается, вот я, я не профессионально это делаю. То есть те блогеры, которые профессионально ведут свои YouTube-каналы, да, ну это профессия у них такая, блогер, они на этом зарабатывают. То есть для меня это хобби, мне это интересно, мне интересно ходить, снимать, мне интересно вам показывать. Вот, чтобы вы были в курсе Поэтому э, Вот Сегодня хотел сказать В начале видео, да чтобы Чем больше народу посмотрело, тем лучше То, что на YouTube появилась такая штука, как Shorts видео. Появилась она давно Но я узнал об этом только вот буквально там Неделю-полторы назад Это короткие видео М -м -м, Грубо говоря, YouTube начал косить под Instagram Короткие вертикальные видео Вот Длительность таких видео Не может превышать Одну минуту я к чему веду? К тому, то, что заходите на каналчик, смотрите. Я сделаю даже на днях один плейлистик, да, где будут короткие видео. Ну, туда будут попадать автомобили, которые не попали на YouTube канал в плане, ну, допустим, кого-то осмотра, что было с автомобилем, что сколько стоит. Потому что смотришь довольно много автомобилей и не все автомобили попадают именно на канал. Вот. На сегодня, ребят, все. Всем пока. Всем э, хороших до выходных. Всем... Хорошего настроения.